Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артем. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ржавый дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. больше по ящикам вдруг найдешь что полезное готов артём за мной <связь> ну все Давай наверх. Так-так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогонку перед выходом на Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Пожалуйста. Давай-ка наляжем, тянем, потянем, тянем вместе, тянем. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Медник на связи. Уйманс, как слышите, прием.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 Как добрались, товарищ полковник? Что за шут? Слышите? Какого черта? Здесь, пожалуй, придется пожестче, чем в библиотеке.